Собственно, большое спасибо, опять же, за донат. И вот на такой приятной ноте у нас начинается первый полуфинал сегодняшнего игрового вечера. Стак, собак, оборона искать гейминг, атака, но это до поры до времени. Сейчас ребята будут потрошить друг друга ножиками, и. Бабам! И все возможно изменится. Ну, составы давайте пока что озвучу вам. Мерзость ла, ля паранойя насколько. Настолько. Давайте, ладно, пофигистом будем его называть, да Ветка Гортензии и Элма Ну а команду СК Гейминг представляет 666 Ну, тут, Зачем такие никнеймы ставить Господи, Кли... В общем, вот он Дети С... Короче, никнеймы беда, но ладно Дизреспект за никнеймы Команде СК Гейминг Можно было бы что-нибудь более читаемое поставить в итоге собаки выигрывают ножи и выбирают начать в обороне А я напоминаю вам, дамы и господа, что это первый матч сегодняшнего игрового вечера Второй полуфинал начнется в 20.00 по московскому времени Поэтому если вы хотите узнать имя, имена, вернее, всех финалистов данного турнира Это, опять-таки, напомню вам Legendary Cup от One Hall То, в общем, не расходитесь Пофигист вместе со своими тиммейтами заваливаются в малый квадрат И тут команде СК Гейминг не сдобровать 666 успевает сделать минус И еще один фраг дополняет саст, саст, саст, саст, саст, Но тут, собственно, без разницы абсолютно Сколько фрагов сделала команда СК Гейминг Ведь пистолетный раунд они так или иначе проиграли Беда, беда Минус экономика с атаки. Ничего не поделаешь. Беда. Беда не приходит одна. А почему не приходит одна? Потому что с отсутств... отсутствием денег... Ну ладно, ладно, ничего себе. СК-гейминг показывает, что даже просто на волюшке они могут сейчас что-то попробовать здесь поменять. И поменять, в общем-то, могут весьма и весьма кардинально. Ведь ситуация равная. В три 3, в три... Ветка Гортензии не попадает по соперникам. Ну, вернее, попадает, но не наносит фатального демейджа. А это в данной ситуации было бы не лишним, согласитесь. И в итоге так и не удается сделать ни единого фрага. 666 находится на катах. И ветка Гортензии решил просто подойти поближе. Ну, дескать, не удается убить на средней дистанции. Давайте ее просто сократим. 2-0. Немножечко СК Гейминг погрызались. Продемонстрировали, что... Излишние аркадные действия против них не совсем будут работать, потому что когда появится девайс, естественно, киллов, атака сможет сделать еще больше на вражеских аркадах. Но девайсы, естественно, не появляются, поскольку, поскольку у коллективов банально просто нет денег. Вернее, у коллектива. Дерти АСД. Грязный АСД. Просто грязнейший. Отправляется в зигзаг, э, видимо, люркерить, замечает оппонента, но, суть по всему, там, я не знаю, наверное, прилетела флешка, и именно поэтому он просто не двигался Три минуса от игроков обороны, саст, саст, саст находится в большом квадрате, по нему есть информация, и это фраг для мерзости Который, который, кстати, я вспомнил, я обязан просто сказать это во время трансляции, обещал настрелять тридцатку в этой э, встрече Это здорово, ну посмотрим еще у нас донатец прилетел. Сейчас появится, а вот и он. Адвайтан 20 рублей за красивый Counter-Strike. Сани, желаю счастья. Адвайта, спасибо большое. Это, если кто не знает, э... Э... Э... игрок. Да Черт возьми, величайший... один из величайших э... игроков коллектива One Call. Ну, по совместительству, естественно, организатор данного мероприятия. Огромный ему респект за этот турнир и. Спасибо за донат. Два минуса от игроков атаки. И попытка сломить оборону на точке Б. Казалось бы, в общем-то, успешная. Мерзость и паранойя остались вдвоем. И все не настолько уж радужно, благодаря тому, что мерзость погибает. Паранойя остается один. Есть минус по... Я не знаю, как читать этот набор букв. Ну три соперника еще, блин, это слишком большое количество. Да, конечно, сотый лайфбар и есть дефьюзкиты, но вот не совсем удачный мув и уже теперь приходится играть с другой позиции. Естественно, игра с другой позиции просто будет сопровождаться сейвом Эмки, ну во всяком случае попыткой э, спасти этот девайс. 76 хп в принципе за глаза достаточно и убегает в каналку. Собственно, здесь никто даже и не знает, что игрок обороны в данный момент находится в каналках Поэтому сейф Сейфы 3-1, дамы и господа Вот вам и небольшая пусть, но все-таки интрига SK Gaming, первый же свой девайсный раунд, довели до максимального успеха Ну, а максимальный успех, естественно, в данной ситуации может быть и непосредственно... Только победой в раунде. Ну и как бы экономику обороны не сломали, конечно, но потрепали весьма и весьма неплохо. Во всяком случае, если стак собак проиграют и счет станет 3-2, то тогда уже от экономики не останется ровным счетом ничего. Мерзость забирает набора букв 666. Сумел найти возможность разменяться и забрал... Забрал того самого паранойю Ситуация 4 в 4 У нас почему-то стоит один из игроков атаки АФК в своем собственном респауне Странно и непонятно, почему так происходит Но, видимо, была в этом Какая-то острая необходимость Не двигаться какое-то время Кстати, он до сих пор еще АФК И это прям, конечно, печально Минус от мерзости, погибает 666 и любая попытка зайти на точку А, к сожалению, разбивается у рифы коллектива стак-собак Сейким хороший хедшот по, по кому-то не успел увидеть, по-моему, по мерзости Но Элма разменивает, и последний игрок, тот самый афк саст Саст-Саст-Саст Видели, какая каруселька красивая сейчас появилась на экране Очнулся. Доброе утро. 30 секунд до конца раунда. Естественно, ни девайса, ни денег. Ни... Нет, девайс, по идее, должен быть, вообще-то. Хотя, если он погиб в предыдущем девайсном раунде, тогда девайса дам. Быть не должно. Да ладно. Ну, у ветки гортензи. Черт возьми, вы видели это, дорогие друзья? Я валяюсь. Ну, тут, по-моему, просто минус мораль с команды стак собак. Лично я после такого, наверное, ну, точно словил бы дизмораль. Это должно быть просто стыдно. Просто дико стыдно из-за шкварда такое проиграть. Просто, ладно. Не будем заостряться на этом, а то, ну, это, это слишком... Это просто слишком дорогие друзья. Слишком красиво, чтобы быть правдой. На ровном месте Стак собак спотыкаются, проигрывают раунд, остаются без экономики. И как следствие, вероятнее всего, Sky Gaming сравняются со своими соперниками по, по этой карте. Да, действительно, АФК герой просто лучший, черт возьми. Ну, 100 хп и дигл против пятерых соперников. Естественно, подобное не котируется. Хотя, зная, вернее, видя предыдущий раунд, я вообще уже теперь ни в чем не могу быть уверен до конца. 3-3. Ну, какая-то крышесносная ситуация. И я просто даже не представлял, что вообще хоть в каком-то мире, в каком-то... Короче, забей просто, я в шоке. Я просто в шоке. Временный ничейный результат и, наконец-то, по идее, обоюдный бай. При счете 3-3, естественно, ИСК Гейминг должны пользоваться доминантной стороной, то есть атакой. Но не всегда удается это сделать. Элма в паре с мерзостью приостанавливают выход на коты. Почему я говорю приостанавливают? Потому что, естественно, эти два минуса не должны останавливать команду ИСК Гейминг при выходе. Но, как минимум, должны заставить их задуматься. САЗД у нас что-то совсем сильно лагает. Ветка Гортензии забирает его по хребту. Набор букв, минус Апофигист. И попытка свалить в большой квадрат, где его находит Элма. 4-3. Ну, приятно видеть, что стак собак, во всяком случае, не лишились моральной составляющей в этом матче. И хоть какая-то надежда на светлое будущее у них все-таки еще есть. Напомню вам, дорогие друзья... Первое и второе место получают денежный приз в размере полутора тысяч за первое место, рублей, разумеется, и тысячи за второе. То есть проигравшая в этом матче команда не получит ни копейки за этот турнир, а победители уже обеспечивают себе место в призовом фонде. 666 и многобуквенный наборчик делают два минуса на точке Б и при ситуации 5 в 3 тут можно даже не пытаться идти на ретейк. Мерзости Элма, я полагаю, уже должны похоронить все надежды на победу в этом раунде. Однако, вот это да. Это серьезно. Это серьезно, Такое может быть? Последним остается сас-даст-даст-даст-даст. Даст, даст, даст, тот самый АФК-герой минус мерзости. Один на один с Элмой. И серьезно. И это ретейк 2 в 5, дорогие друзья. Ну какой же этот матч, черт возьми. Ай да полуфиналище-то, а? Я... Немножечко в шоке от такого Но я приятно удивлен, дорогие друзья Это очень-очень сильно радует И дает мотивации И дальше комментировать э, матчи Потому что вот Увидеть такое в прямом эфире Непосредственно наблюдая за игроками Ну это просто Очень-очень и -очень круто Это уровень, дамы и господа Вот настолько сейчас круто играют э, В Counter-Strike 1.6 Что ж, 5-3 Экономика у атаки, кстати говоря, начала постепенно трещать, и для команды SK Gaming это, конечно, очень плохо. Dirty ASD зачем-то полез в дымы, ну и, собственно, и что? И САЗД у нас в результате вылетел. Все-таки вылетел. Лаги были неспроста, видимо, какая-то проблема либо с интернетом, либо с античитом, либо с чем-то еще. 666 и Сейким остались вдвоем Оба, в общем-то, находятся уже на точке А Ветка Гортензии, минус 666 Однако Сейкиму удается пропрыгнуть в точку <звы> Хороший хэдшот от ветки Гортензии Даже я бы сказал, отличный 6-3 Ну, будет ли пауза, вот что интересно Потому что у нас, кстати, как раз появился ТАС И теперь появился Nothing. Ну окей, собственно, почему нет А у нас здесь, кстати говоря, донат прилетает на карту от Константина 50 рублей, большое спасибо, Саня, вот тебе на семечки собачки Ававав Ну, к сожалению, Константин, семечки я в данный момент не грызу Но в любом случае, большое спасибо, куплю топки какую-нибудь вкусняшку на эти 50 рублей Минус от 666-го сыграл на подборе, минус пофигист, и равная ситуация 4 в 4 при, естественно, возможном выходе на точку А. Возможном, повторюсь, опять же, да, потому что вот сейчас уже, может быть, и стоит подумать о перетяжке на точку Б. Снайперская винтовка в руках ветки Гортензии, ну, в большинстве случаев просто не оставляет шансов. У нас э, САЗД, кстати, появился, выбил бота, ну, а мерзость, завершающий минус в этом раунде, 7-3. Но в 15 фрагов настрелял. Почти сдержал свое обещание. Ну, во всяком случае, 50% своего обещания уже сдержал. На самом деле, нам легче всегда на тускане за оборону. Понимаю. Я знаю очень много команд, которым легче играть в обороне. И в этом нет ничего такого. Потому что тускан весьма и весьма сбалансированная карта. И поэтому здесь зачастую именно как раз таки решает то э, кому за какую сторону удобнее играть. Минус ответки гортензии от мерзости в догонку еще один фраг от все тех же вышеупомянутых игроков коллектива Стак Собак и последним остается 666, который забирает авторов четырех минусов от обороны, но к сожалению сделать невозможное в этот раз не удается и команда Стак Собак Забирают себе восьмой А вместе с ним и первую половину Вот такие вот дела, дамы и господа У них все в голову летит Ну так это же значит скилл Скилл, дорогие мои 10 рублей еще прилетает от Константина Большое спасибо Маленькая собачка, щенок до старости С этим да, согласен Элма и Паранойя делают по минусу. Только вот, кстати, маленькой собачке ты никогда не объяснишь, что она всегда в моих глазах будет щенком. Потому что он всегда думает, что он, черт возьми, здоровенная лайка и бросается на огромных собак, как будто вообще как бы... мы. типа это в порядке вещей. Три в четыре. Ну, 2 в 5 уж стак собак сегодня показали. Ретейк, по идее, при выбивании практически в полном составе, проблем точно быть не должно. И Элмас настолько пофигистом, видимо, ему настолько пофигу, что вот такие ретейки, естественно, делаются достаточно легко. При том, что даже не было ни одного минуса от СК Гейминг. То есть они зашли на точку Б, забрали паранойю и на этом ограничились. Как бы дальше дело не пошло, к сожалению. 9-3 Ну, статистика, конечно, удручающая по киллам Я имею в виду по киллам и смертям В частности, у СК Гейминг Но команда проигрывает с расстоянием 6 матчпоинтов Совсем неудивительно, что статистика выглядит Вот таким вот мрачным Пятном на истории э, коллектива СК Гейминг Минус от 666, Неудачная аркада от мерзости Попытка сделать 18 фраг И, надо сказать, не стоило Сань, сегодня две или три игры Сегодня две игры, обе best of 1 Настолько пофигу Вместе с веткой гортензии Ну вот ветка гортензии, видите, разыгрался Кто не мог попасть, а теперь просто Только хедшот Only ХС, дамы и господа, и такие игроки всегда достаточно ценны. Сейкин! Минус ветка гортензии. Но тут, тут, тут уже со спины начали даже заходить, да? То есть, вот настолько стак собак злы на своих соперников, видимо, за тот самый раунд, где просто АФКшный чувак пришел и развалил всех. Что теперь не хотят отдавать вообще ничего. Потому что после этого момента, собственно, ничего больше и не было отдано. 10-3, конечно же, здесь глобально стак собак чувствует себя, ну, мне кажется, уже без пяти минут победителями. Но самое главное, раньше времени шампанское не открывать. Пофигист. килл, один минус от мерзости. И, собственно, этим оборона пока что решила ограничиться. А вот атака продолжает делать киллы. И на этот раз уже минус под бананом в исполнении игрока с кучей букв в никнейме. 3-2. Уже такой... Не самый, знаете ли, явный перевес. Ошибается ветка гортензии в перестрелке, но мерзость делает даблкил и спасает раунд для своей команды. Собачки аф-аф, как скажет Константин. В счет 11-3. Последний раунд первой половины. После чего, естественно, произойдет смена. И мне очень интересно... СК гейминг, видно, что не очень комфортно себя ощущают в атаке. Ну, как какие-то действия, а, скорее, более хаотичные, нежели тимплейные. И, может быть, в обороне у ребят будет все немножко лучше. Мерзость разменивается на миду, но последнее слово остается за пофигистом. И, собственно, опять-таки численный перевес сохраняется за обороной. Ну, а атака просто взяла тайм-аут, чтобы переждать переждать вражеские дымы, накинуть парочку флешек и разменяться на катах. Но, опять-таки, чисто математически размены приведут к поражению в раунде. Поэтому, именно поэтому, дамы и господа, Сейким находит возможность сделать минус по одному из своих оппонентов, но, к сожалению, он теряет своего тиммейта. Однако стрел... стрелок, он очень-очень хороший, разменялись выстрелами в голову. 16 хп осталось у Сейкима, ну а Паранойк со 100 хп почему-то до сих пор на меду, хотя... Ну, лично я бы, наверное, уже убежал бы на точку Б. И сидел бы где-нибудь именно там. Ну, параноик вот до последнего сидел в доме. Ну, посмотрим, будет ли ретейк. Сейким во всяком случае, своего соперника уже услышал. И не угадал, почему вот... Ну, слышно же было, как топал, ведь... Согласитесь, дамы и господа... Странно, что так все произошло, но окей. 12-3. Очередной ретейк и очередная победа в раунде за коллективом стак собак. И таким образом мы получили итоговый счет первой половины. 12-3. Конечно, перевес колоссальнейший. 9 матчпоинтов предстоит отыграть команде Sky Gaming, Лишь только для того, чтобы сравняться с оппонентами Я уж молчу про то, чтобы победить Для победы нужно взять аж целых 13 раундов В свою очередь стак собак вполне быстрее Гораздо могут забрать 4 матчпоинта И в результате, после попытки пошуметь на зигзаге Собачки отправились куда? Через банан на точку Б Б Пофигист. Хорошая позиция и с этой хорошей позиции. Почему никто не смотрит налево? Я вот, кстати, заметил, что большинство команд, которые э, выбегают таким путем на точку Б, просто не чекают левую сторону. Все смотрят сразу направо. Это странно. На 9 находится последний выживший игрок команды SK Gaming. Трипл килл продемонстрировал нам настолько пофигист. И 6 хп остается у 300... 300... Простите, У666-го. И это четвертый минус от пофигиста. Беда, дамы и господа, с командой SK Gaming что-то случилось. И это что-то явно нехорошего содержания. Возможно, на это повлияло как-то... Ну, то есть, допустим, на моральную составляющую команды SK Gaming Могло повлиять э, то, что САСТ-САСТ-САСТ, или как его там правильно называть... Э, Просто лагал, вылетал, стоял АФК. Но справедливости ради, даже то, что он стоял АФК, ведь не помешало выиграть в раунде. Поэтому, по идее, дизмораль не должны были словить. Оп, минус один. Что-то, по-моему, уже кто-то не верит. Явно кто-то не верит в победу. Появляется у нас бот у коллектива СК Гейминг. это не вылетевший саст-саст-саст. Он по-прежнему находится на сервере. Ну, что ж, это страшно. Это страшно, 666-й покинул нас, э, по всей видимости, не выдержала душа. Видимо, он просто понял уже, что ловить здесь, к несчастью, возможно, нечего. Но с его отсутствием ловить здесь у команды SK Gaming точно, в общем-то, нечего будет. Потому что бот это, конечно, всегда хорошо, но не всегда хорошо. Да. Это цитаты великих людей в духе Александра Найф смирнова э, Это и хорошо, и нехорошо одновременно. Бомба установлена и поставили ее, как вы можете догадаться, дамы и господа, на точке Б. Детя АСД пытался выбить соперника, прибежав с банана, но последним в результате у нас остался САЗД, играющий за бота. А последний минус достается ветке Гортензии. Это 14-3. Да не сложно будет камбэкнуть Да, точно <смех> Камбэк просто изи Изи же ведь камбэкается со счета 15-3, дамы и господа Последний раунд Последняя надежда у коллектива SK Gaming на выход в финал Теперь им предстоит взять 12 матчпоинтов Для того, чтобы сыграть овертаймы но что-то мне подсказывает, что это будет сделать очень-очень очень сложно. Однако бодаются. Равная ситуация по числу живых игроков, а вот позиционно пока непонятно, за кем все-таки перевес. Игроки обороны стоят закрыто, но и вместе с тем очень далеко от точки. Ретейк, естественно, будет. Никакого сейва здесь не может быть, пофигист! Бомба бомба батл дамы и господа, 16-3 победителями в первом полуфинале становится коллектив Стак Собак и «СКА Гейминг занимают четвертое место на этом турнире и, к несчастью, вот прям капелюшечку не дотягиваются до призового фонда. А вот Стак Собак уже в любом случае, кстати, обеспечили себе либо тысячу рублей на команду, либо полторы в случае победы над вторыми а, полуфиналистами.